Утро на радио Комсомольская правда. Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Вот, теперь можно, да? Разрешили. 9 часов 6 минут в городе Красноярске. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Не устаю вас приветствовать, потому что люблю я своих земляков. Да, вот, нежной любовью. Это радио «Комсомольская правда», 1071 FM. Леша Орешников, Стасик Патриев и Андрюша Калинин, наш звукорежиссер. В уменьшительном ласкательных суффиксах тоже мы иногда запутываемся. И Егор Фролов пришел к нам в гости. «Автопятница». Егор, привет. Координатор движения ФАР в городе Красноярске, Федерация Автомобилистов России. Доброе утро. Егор, Егор а, что-нибудь хорошее, доброе, ты нам принес сегодня. Вот только что курс долларов прозвучал. Я пытаюсь всегда, когда курс доллара звучит, а, а, как-то уменьшить а, а, а, звук, а звук радио. Кричит, такая туши, бьется в истерике. Ну, не так, конечно, но почти так. Последнее обсуждение как раз хотелось бы рассказать о том, что, ну, когда... Раньше курс, то есть на, на бирже цена на нефть увеличивалась, да, у нас власти всегда ссылались на то, что вот как раз из-за с этим повышается цена на топливо. На самом деле для всех нас ранее все скрывалось, да, и ссылалось на курс валют. На сегодняшний момент, когда курс валют вырос, нефть подешевела, продажи нефти нашей, именно российской, упала на внешнеэкономическом рынке, все спрашивают, а почему тогда топливо-то не падает? И как раз вот в этот момент... Государство осозналось в том, что все-таки не благодаря стоимости нефти, не благодаря курсу валюты цена на бензин у нас именно такая. Потому что на сегодняшний момент, если раньше мы озвучивали там первоначально, это было 55%, затем 65%, уже на сегодняшний момент порядка 83-82%. Это акцизы, налоги на сборы, налог на добычу полезных ископаемых. Вся эта себестоимость – это как раз стоимость э, топлива. Э, на самом деле всего лишь 18% – это стоимость нефти. И когда государству стало выгодно с этой стороны говорить, э, на, на сегодняшний момент государство говорит правду. О том, что действительно стоимость нефти у нас входит порядка э, 82% – это акцизы, налоги и сборы. Что бензина, э, э, стоимость бензина. Стоимость бензина. То есть представьте, насколько на самом деле у нас должен стоить бензин дешевле, то есть на сегодняшний момент он должен стоить на 80% дешевле. Но если все акцизы все, если налоги, акцизы, все налоги убрать, потому что, ну смотрите, это наши с вами нефть, наши недры, да, и мы за них еще и платим. То есть мы, конечный потребитель, платим за них. Плюс Конечный продукт, который мы приобретаем Потом в магазинах да, Когда мы как федерация автовладельцев возмущаемся да, Против роста цен На топливо, независимо От стоимости нефти а Как раз ссылаемся на то, что действительно существуют Акцизы, налоги и сборы К сожалению на такие митинги там приходит Немного народу Потому что до конца не понимают ситуацию Что будет в конечном результате да, И как раз вот конечный результат это продукт Который мы потребляем то есть, Помимо того того, что как только что был у вас гость говорил о том что дорожают запчасти я сам до 2013 года занимался запчастями возил за границы запчасти я прекрасно понимал что в себестоимость товара входит как и курс валют всегда играет, так и себестоимость его довести до магазина, потому что да, в, да, него, да. Да, в него входит и стоимость топлива, и транспортные расходы, то есть транспортные расходы это и топливо, и запчасти, которые также приобретаются за границей, и все это в конечном результате сказывается на нас с вами, на потребителях. Есть замечательная пословица русская, за морем телушка, полушку, до да рубль перевоз, вот как бы это из этой да, то есть запчасть, к примеру, может стоить, ну, средняя стоимость запчасти, к примеру, будет стоить на... Таможник, к примеру, до растаможки 1000 рублей. Когда она дойдет в Красноярск, она уже будет стоить 3000 рублей. А а про топливо я хотел Егор сказать, да. А, да. Егор. А, а вот, соответственно, нефть, нефтью, но ее же надо переработать. А Скорее всего, нефтеперерабатывающие заводы работают на импортном оборудовании, которое также обслуживается, покупается запчасти к нему. Да, совершенно, совершенно верно. И это как-то влияет на себестоимость. Влияет на себестоимость, потому что даже в амортизацию закладывается... Тот процент как раз с учетом курсов валют Потому что хозяин да, нефтеперерабатывающего завода прекрасно понимает Если он будет держать ту же самую амортизацию до старого курса, до 30 рублей угу. То когда оборудование выйдет из строя, он просто не сможет приобрести его свежим, новым Егор, ну вот вы умные люди сидите в Федерации автовладельцев России Прогнозы какие-то делаете по бензину конкретно Вот mm -hmm. сейчас нефть дешевеет, доллар растет Цена на бензин изменится в ближайшее время? Есть какие-то... Цена на бензин в низшую сторону в любом случае не изменится. Мы всегда, как Федерация Автовладельцев, заявляем о том, что при э, проигрыше на внешнем экономическом рынке... Э, она с, с вами от, отыгрывается да, да, да, на, на внутреннем уровне. Да? Вот. Поэтому э, данные факты нас сильно возмущают. Мы неоднократно писали в Госдуму э, предложение о пересмотрении вообще и транспортного налога, и акцизов э, на добычу полезных ископаемых. Ведь смотрите, здесь сказывается -то не только наши интересы как э, автовладельцев, здесь сказывается и на сельское хозяйство. Но представьте, да, почему никто не занимается сельским хозяйством, потому что невыгодно. Почему не выгодно? Потому что цены дорогие, налоги зажимают как транспортные, так и как коммерческие предприятия. То есть, э, все это суммируется, да, и получается, что сельским хозяйством в России невыгодно заниматься. Да, моторно-транспортную будем... станцию сейчас содержать очень накладно. Скрестим пальцы и будем надеяться на то, что цены на бензин, в крайней мере, сильно не изменятся. Да. Лучше бы хоть, опять надеяться, подешевел. Но что-то надо делать вообще. Вот какая-то должна да. Какая общественные инициативы, мы выходили как раз в первую очередь, мы говорили о том, когда шло импортозамещение, о том, что вот вы говорите об импортозамещении, но не думайте о том, как э, сельское хозяйство будет подниматься. Если бы была бы такая ситуация, когда, к примеру, тем же сельским хозяйством отменили бы и транспортные налоги, и э, э, акцизы на топливо, которые они приобретают, да, то есть они mm -hmm. покупали бы чистый продукт, который сделан для сельского хозяйства, э, естественно, больше бы людей занимались бы этим. Ну и плюс сам транспортный налог э, на сегодняшний момент уже... Э, Повторюсь, да, мы на прошлой передаче говорили о том, что президент уже вроде как поддерживает ситуацию, о том, что транспортный налог все-таки надо убирать. Те расчеты, которые мы ранее приводили и также передавали в Госдуму о том, что надо увеличить акциз на 50 копеек на литр уже готового топлива, как раз нас услышали, и он ранее уже был добавлен. Если будут повторно добавлять, мы опять будем возмущаться. Ну ладно, давайте от тем общероссийских, потому что бензин то дорожает по всей стране, к тем Красноярским. На днях прокуратура обжаловала решение городского, городского да, или районного суда, Районный, районного, центральный суд. да, центрального районного суда по платным автопарковкам. Значит ли это, что сейчас в Краевом суде будет принято, может быть принято решение, по которым, в общем, по платным парковкам... Причем они будут отменены, и сделка с компанией, которая парковки оборудует, будет закрыта и отменена. Ну, как раз, когда мы говорили о той ситуации, сложившейся в суде, когда суд рассмотрел да, и ну, не принял решение, да, то есть оставил без изменения данное законодательство, и решение о платных парковках, именно заключение, контракта с администрацией города. Егор, извини, я давай, давай к теме вернемся после перерыва, потому что Хорошо. тема важная, очень интересная, и поподробнее поговорим о латных парковках и об обращении прокуратуры уже после выпуска новостей. Не переключайтесь, пожалуйста, в гостях у нас Егор Фролов, координатор ФАР в городе Красноярске. Меня зовут Стас Патриев, Алексей Решников. Вернемся после новостей. Утро. На радио «Комсомольская правда». АвтоПяпица. Программа о машинах и людях, которые их любят. 9 часов 18 минут в городе Красноярске. Здравствуйте, уважаемые радио Комсомольская Правда. Это волна 107.1Ф. Меня зовут Стас Патриев. Леша Оришник. Привет, Юр. привет, доброе утро. Привет, привет, доброе утро. И привет, Егор Фролов, доброе координатор утро. движения Федерации автомобилистов России в городе Красноярске. Здравствуй, Егор. Да, не только в Красноярске, в Красноярском крае, Края, да. крае, да. Ну и вот, смотрите, зачитаю э, довольно свежую новость вчерашнюю. Прокуратура Красноярска настаивает на незаконности платных парковок. Ведомство подало апелляцию в Центральный районный суд, который признал парковки легальным. А теперь, э, Апелляция подана в Краевой суд, в краевой да, суд, да. В краевой суд. И э, теперь будет Краевой суд решать Законно это или незаконно Начал комментировать Егор В прошлой 10 минутке эту новость Ну давай вот сейчас по новой э, Что ты думаешь по этому поводу Есть ли возможности у прокуратуры Действительно добиться э, признания Незаконными э, платных парковок Ну повторюсь как раз С прошлой половины о том что Когда только Суд центрального района Вынес свое решение Не принимать к сведению Доводы прокуратуры Мы как раз говорили о том, что Прокуратура в любом случае пойдет И обжалует это в краевом суде И причем Ну почему мы полагались На такое решение, потому что все-таки Мы ведем контакты иногда с прокуратурой Ведь Вопрос по техническому заданию и несоответствию прокуратуры все-таки задали мы. У -у -у. Мы принесли порядка 150 страниц. Это и само техническое задание, и наши замечания по каждой статье, которые не соответствуют тем требованиям, которые должны соответствовать. И плюс, если мы на сегодняшний момент вспомним... Декабрьское выступление президента в декабре же, да, по-моему, выступал, когда он говорил, что все деньги, которые поступают с платных парковок в каждом регионе, поступают полностью в бюджет региона. Угу. Ну, вот, а у нас всего лишь 13%. Да, смотрите, по мнению прокуратуры, средства за услугу не имеют права собирать коммерческая организация, так как. Согласно бюджетному кодексу этим должен заниматься департамент городского хозяйства. Ну да. В нашем случае функция по сбору денег возложена на компанию Инфоком, которая, собственно, и организует тематику. А она же деньги там поступает на какой-то общий счет, не на счет компании. Это, это такая махинация, которая, я не знаю, кому хотели запудрить мозги, да, либо депутатам городского совета, либо общественности о том, что вот вроде как общий счет, да, он создан при администрации, но, да, действительно, деньги поступают в полной мере, но бюджет города в казну-то они идут всего лишь 13%, остальные деньги возвращаются обратно частнику. Егор, смотри вот, ну, я понимаю, что история не имеется Слагательных наклонений, но если бы парковки организовал бы муниципалитет, деньги бы собирал муниципалитет, все было бы нормально, все было бы правильно. Угу. Даже при той схеме, которая сейчас имеется, при закрытых карманах, которые просто-напросто ну реально уничтожили, да, угу. при той организации движения, при вот этих понаставленных везде крестах, ну я имею в виду знаков стоянка, кстати, запрещена. По ним сегодня ответ uh. уже получился Вот если бы бы не инфоком этим занимался, а конкретно муниципалитет, тогда а... бы все было верно и правильно и помогало бы городу? В первую очередь, если бы этим занимался муниципалитет, муниципалитетом было бы проще управлять, потому mm. что частное предприятие занимается э, бизнесом, да, а муниципалитет должен э, все свои направления нап направлять именно на безопасность дорожного движения. Если мы говорим вообще о реализации платных парковок и э, сам проект его надо в первую очередь завернуть, доработать, только тогда запускать, ведь то, как он сегодня реализован, он реально не приносит никакой пользы. А какие Все, главные ну почему? Почему? Ей же, ей Говорят же, вот, и у нас представитель инфокома был, что э, пустых мест стало больше с тех пор, как штрафы ввели. Центр, на, наверное, центр разгрузился. Центр разгрузился, там на, на, на, на, на, на, на какое-то количество процентов увеличилась скорость передвижения. После Если хотите, я, я позавчера фотографировал, как коммунальный мост стоял в оба направления, я не знаю, связано ли это с, с парковками, да, вот вы сейчас говорите, о места, но они раньше были. мост просто... фактически ну, это не центр города. Говорим там, але Ленина, Маркса. Въезд в центр и выезд стоял. То есть закольцевался весь центр по причине того, что по коммунальному мосту невозможно проехать, по Игарской вверх невозможно проехать, по Коплову вверх невозможно проехать. Мы всегда э, встаем в в центре города, именно в часы пик в утренний и вечерний. Э, в утренний, потому что мы все заезжаем в этот центр, а вечерний, потому что мы все из него выезжаем, и мы попадаем в, в узкие горлышки. Узкое горлышко э, это и коммунальный мост, который весь разбитый, да, и он, грубо говоря, мы в пробку просто упираемся, не в пробку автомобиля, а в пробку реальную. А в сторону Игарской, да, мы из-за того, что мост там очень узкий, и мы с Сурикова ехали изначально по четырем полосам, потом сократились две полосы, по итогу, подъезжая к Каче, мы встаем в одну полосу. Ну, давайте будем объективными. Вот, например, по Ленина я частенько езжу, да, там... А... Перестали парковать машины Конкретно там с правой и с левой стороны Ну не стоят, потому что знаки повесили но по уже Ленина, не стало проще По улице Ленина еще существуют парковочные места Причем там с замечаниями Но при этом при всем Ну я, я помню, как стояли, помню, помню отрезок от Института искусств, например, до Парижской, да, mm -hmm. ну, там, во-первых, движение поменяли, там встречку убрали, да, да по да, да. полости односторонней, ну, попроще стало ездить, да, но я помню прекрасно, что с правой стороны, а, вот на этом отрезке, там Около все банков было, там. да, все было забито, прям не проехать было, сейчас стало реально свободнее. Так, а может, просто сотрудники ГИБДД не работали в том месте? Ведь вторым рядом и так запрещено парковаться. Если бы сотрудники ГИБДД там бы работали, то в любом случае был бы результат. Ведь смотрите, в первую очередь мы когда предлагали о нашем видении проекта вообще платных парковок, то есть это и удовлетворение парковочных мест, это и муниципальная служба эвакуаторов, это и муниципальные штрафплощадки, но помимо всего этого мы предлагали еще регламентировать действия эвакуатора. Не, не тем, как он сейчас занимается, там за администрацией, где попроще из-под знаков выдернуть Автомобиль и заработать деньги на этом а вместо этого заниматься безопасностью дорожного движения то есть убирать там где припаркованы вторым рядом на пешеходных переходах на тротуарах то есть там геша действительно там где проект... действительно да существует опасность дорожного движения да там действительно надо заниматься безопасностью а не бизнесом как это сейчас выглядит ну вот смотри еще был аргумент такой представителя компании инфоком я часть с ним согласен что сейчас когда стали платные стоянки появились да и когда штрафы стали взымать Теперь частные участники, инвесторы будут строить платные парковки, там, многоэтажные, многоуровневые, подземные и так далее, потому что, ну, для них это выгодно. Стало такая мотивация, ибо если вы без, если бесплатно город, центр города оставить бесплатным, то никому, в общем-то, и не нужны будут многоуровневые и подземные парковки. Вы знаете, парковки. это он говорит словами главы города, и как раз главы города мы с Павлом Стобровым были на встрече, он как раз говорил о том, что давайте изначально введем платные парковки, затем тем частники заинтересуются частники не заинтересовались я общался с одним строителем э, с егоровым э, он мне пояснял что э, им выгодно даже если какой-то бизнес, понятно, там через 5 лет будет приносить хотя бы 5%, но здесь со строительством в тех местах, которые дает администрация, невыгодно строить. Никто у нас, говорит, там стоять не будет, там, где нам дает администрация. И поэтому частникам не будет выгодно строить там, где дает администрация, не там, где реально это возможно. Далеко от потоков, да, твоих? Далеко от потоков, есть. далеко от мест, там, где является притяжение. Ведь вы посмотрите, что в Европе, там, я могу из опыта с Японии сказать, любой торговый комплекс строится в любом случае с подземной и наземной парковкой. Mm -hmm. Если ты хочешь комфортно зайти в магазин, ты заедешь в подземную, либо там на крышу парковка. Либо ты, если хочешь бесплатно, там встал перед территорией. Но ну, это пример, а пример планеты у нас. Плани... Не, планета с вами. Это, это, да, это, да. это хороший пример, когда если ты хочешь с комфортом, ты заезжаешь за деньги в теплую парковку, если ты хочешь без комфорта, но бесплатно, ты встаешь здесь. РЖД у нас сейчас как поступило? Они для того, чтобы... Ты 32 места, 32 места, места сегодня, да, мы читали да, новость бесплатно на нас... охраняем мы вчера я туда ездил проверял uh -huh. действительно все работает шлагбаум стоит стоит будка стоят камеры все наблюдается это некий пиар ржд ну но... не слишком ли много 32 места для но это очень для... мало да города где 450 это... тысяч а это... только это... начало да, я скорее всего да только начало потому что вы сами посмотрите как любой бизнес проект надо сначала его прочувствовать то есть будет ли это пользоваться смысл делать там на 150 мест если допустим на сегодняшний момент 30 двумя никто не пользуется там одна Самой. машина стояла когда я приехал ну, вот. а, егор у нас меньше минуты осталось до конца эфира скажи пожалуйста когда будет принято решение краевым судом хотя бы ну ориентировочно может ну, ориентировочно это... краевой суд вот из собственного опыта где-то недели через две начинает рассматривать дела. Но все зависит от нагруженности. Если в Краевом суде сейчас много других дел, то они все равно будут в порядке ну, очереди. До, до, до весны станет понятно, а, да, скорее всего? Я думаю, до середины февраля станет все понятно. Спасибо большое, Егоров Фролову, Координатор Движения Федерации автомобилистов России был у нас сегодня в гостях. Ну, ну, спасибо. В следующей пятницу еще встретимся. Есть что пообсуждать, друзья мои. не жезла, ни свистка вам, как говорится. Да, но ну, Соблюдайте правила дорожного движения в любом случае. Это был Стас Патриев, это был Алексей Ришников до вечера. Прощаемся с вами пока. Пока увидимся вечером, услышимся. Автопятница.